Мы говорили с вами про рекуперацию, то есть это вот э, типичный пример приточно-вытяжной установки э, на базе 250-200 или метров кубических час воздуха с рекуперацией. Что такое рекуперация? Это некий перекрестный рекуператор, через который движется два потока воздуха. И э, забор воздуха с помещения теплый, и приток воздуха холодный с улицы. Он пересекается в двух плоскостях этого рекуператора. Соответственно, холодный нагревается теплым потоком воздуха, выбрасываемого с помещения. То есть, тот отработанный воздух, который уходит с помещения. Установки эти бывают когда оснащены рекуператором, бывают оснащены двумя еще типами э, тенов. Это преднагреватель, который преднагревает воздух до рекуператора, и нагреватель, который доводчик, так называемый, нагревает воздух уже по четкому заданному цифру, ну, температурному графику внутрь помещения. Есть электроника, которая оснащена, подсоединяется пульт управления, который может уже контролировать расход воздуха, температурные графики, если надо кислород может контролировать внутри помещения, датчики движения, все подсоединяется через электронику. Существуют показать фильтрующие элементы, которые контролируют при заборе воздуха, а также контролируют при выбросе воздуха конкретно внутри помещения, то чтобы наш рекуператор оставался всегда чистый и не загрязненный. В этой установке, конечно, не представлена система догрева воздуха, потому что это высокоэффективный рекуператор 90% и температурный, э, температурный график рассматривается при минус 20 градусов, Подача воздуха внутри помещения без стенда до плюс 16 градусов. Э, вот, в принципе, и все. Обязательно все установки они идут в корпусом, корпусе. Специальный толстый материал, который гасит полностью шум двигателя, они здесь находятся внутри, просто мы не можем увидеть, хотя можем попробовать вот. Они находятся внутри, вот эти двигатели, которые есть все двигателя, которые подают и забирают мозг внутри помещения.